好 <laughs> как в этом видео. Типа я в черну тут какой-то боехо перезаряжается, ебать. По-моему, он на дороге стоял. Заебал мне перезаряжаться, короче. Ну чё там? Алев? Чё алев? Да. Так же. О, блять к электрозаводскому один километр. Прикинь, нахуй. Чего? Типа. А зомби, зомби, круж пустили. <laughs> Я бегу, они меня пускают после. Пиздец, чё за хуйня? Сука, если он сейчас залутается нахуй и выйдет нахуй, это пидоры. <реклама> Блять, ну я не понимаю, как этот пидорас сразу там появился, может это обмен нахуй? А? <реклама> я опять. С какими? <пушин> mm -hmm. Я короче назад туда бегу, блядь. Сейчас буду. Сейчас, блядь, профилактика будет, х... нахуй. Нормально играет, да? Это сань еще, Че ч? Ебать, я в, я в электро, оказывается. Охуеть. Пиздец, да. Вот, вот, я, я, я, я дверь машину, я машину, машину, я сейчас, я. Сейчас. А ты где сейчас? Я вот подбегаю к этим домам. К своему. Ну, к нашему дому. Подожди меня в нашем доме, я сейчас буду. Я в красную забегу. Попробую. Тут двери открыты. В нашем?